Катя Каренина. Сегодня я расскажу, как избавиться от неприятных запахов в салоне. Причиной неприятного запаха может быть все, что угодно. Животные, табак, еда, автомасла и многое другое. Чтобы избавиться от запахов в салоне и предотвратить их появление, я буду использовать нейтрализатор запахов из новой линейки ProLine от Highgear. Популярный американский бренд Highgear представил нам новинку этого сезона профессиональную автокосметику ProLine. Новые технологии «Умная пена», которую используют в этой автокосметике, позволяют нам за одно применение достичь профессионального результата. Один баллончик заменит нам три средства. Эффективно очистит поверхность, придаст благородный блеск и обеспечит долговременную защиту. Давайте посмотрим, как все эти слова работают на деле. Тканевая или кожаная обивка, а также пластик салона могут впитывать сильно пахнущие вещества. Это становится причиной того, что неприятный запах в течение долгого времени остается в салоне. Нейтрализатор запахов от ProLine не просто устраняет неприятные запахи, но благодаря новой технологии умная пена образует полимерную пленку, надежно защищающую от запахов в будущем. Энергично встряхните баллон. Распылите состав с расстояния 20-25 сантиметров непосредственно на источник запаха. Дайте высохнуть обработанным поверхностям. Для удаления застарелых запахов в салоне обработайте составом сидения, коврики, обивки дверей, пластиковые элементы интерьера. Надымим в автомобиле с помощью смеси анальгина и гидроперита. Если кто не знает, пахнет отвратительно. Нагреваем смесь и ставим в автомобиль. Дадим дыму немного впитаться, а потом проедем с открытыми окнами. Ну, вроде дыма не осталось. А что же от запах? От запаха? нет и следов. В салоне пахнет приятно, так же, как и до задумления. С вами была Катя Каренина. Смотрите и другие выпуски на нашем канале YouTube и на сайте Хайгиреров. Расскажем еще много секретов. До свидания!